Мужчина как вызов. Ты видишь масштаб, направление и скорость. Ты в силе. И ради тебя остановка возможна. Твой взгляд испытание. Он взгляда достоин. Ты даришь улыбку. Манишь обещание. Мужчина заложник нехерен желаний. Ты властна над телом, но бойся иллюзий, что ты покорила мужскую природу. Ты встретишься с ней в рассветную пору. Ты нежно коснешься, но будь осторожна. Мужское ранимо, открыто, доступно. Для щедрых и добрых. А если лукавишь, Мужское себя защищает мгновенно. Увидишь и дикость, и грубость, и ярость. Беги, но не в слабость, А в женскую силу. И пусть эта сила тебя защищает. Играя, в игре ты свободно от масок, Ты сердцем спокойно себя защищаешь, Оставаясь расслабленно-мудрой. И чудо ты в женской стихии огонь сохраняешь, Мужское на песню в ночи вдохновляешь, А после вы вместе вдыхаете его восхищение, твое понимание. Мужская природа дика и прекрасна. И даже тебе она вся неподвластна, прими это сердце. И станешь богиней, которую он никогда не покинет.